Тема, которая тревожит миллионы и миллионы людей. Множество исследований, книг и консультаций. Несмотря на все это, депрессия остается актуальной темой. Я вам предлагаю абсолютно другой взгляд на депрессию. Слово само латинское deprimo, это означает давление вниз. Что может давить нас вниз? Например, штанга. Недавно российский чемпион, штангист побил рекорд подняв рекордный вес он держал штанг, штангу до, до тех пор пока судья зафиксирует этот рекордный вес у него потекла кровь из носа он продолжал ее держать столько сколько необходимо чтобы зафиксирован был рекордный вес это значит то что давит на нас нелегко справляться с тем Та имеют точку, точку опоры, чтобы поднять ее до конца и уметь удерживать ее. Какие бывают признаки депрессии? Не, не хочу говорить симптомы. Признаки это уныние, это низкая самооценка, это чувство вины. Это может быть потеря получать удовольствие, абсолютная потеря всяких эмоций, амбиций, апатия, все это негативные чувства. Почему происходит это? Как человек оказывается в таком состоянии? На самом деле это индикатор, это датчик, который вам говорит, измените жизнь, это сигнал ты должен изменить что-то в своей жизни ты живешь не своей жизнью люди вместо того чтобы изменить что-то в жизни впадают просто в уныние на самом деле им нужно сделать что-то что они никогда не совершали раньше поменять друзей поменять место жительства что угодно поменять жизнь цели что-то нужно делать это просто сигнал о том, что вы должны поменять. Но если вы не слушаете этого сигнала, по прошествии определенного времени этот сигнал превращается в депрессию, от которого уже человек начинает страдать. И бывают разные категории депрессии. Да? Есть послеродовая депрессия, по статистике 20% женщин страдают ею. Депрессия, потому что человек потерял своего близкого человека. Депрессия из-за материальных проблем, из-за сложных обстоятельств жизненных. Есть, что называется, бинарная депрессия. Это резкие перепады настроений. На мой взгляд, этим страдают как раз творческие потенциальные люди. Потому что много знаменитых людей, я даже выписал огромнейший список знаменитых людей которые страдают страдали то есть это постоянная борьба такая да в человеке он страдал депрессией почему потому что что-то у него шло не так и он чтобы исправить это он поменял свою жизнь и он достиг величайших успехов я выписал имена людей вот, например, ну вы знаете, там, ну Гоголь, Черчилль, Ван Гог в творческом мире, да? Джон Джоан Роулинг, это женщина, которая написала Гарри Поттера. Она совсем недавно стала резко знаменитой и одна из богатейших женщин мира, а до этого она очень сильно страдала от депрессии, муж бросил ее, по-моему, там она осталась с ребенком и так далее, то есть у нее были очень много проблем было. И она поставила себе цель выйти из этого состояния. Джим Керри, человек, на которого, наоборот, смотря на него, хочется выйти из депрессии. Но этот человек страдал сильнейшей депрессией. Потом он смог побороть депрессию, занялся спортом и даже написал книгу, как он вышел из этой ситуации, как он боролся с депрессией. Другие знаменитости, смотрите, я выписал имена, это, это принцесса Диана, Гвинет Пелтроу, Кэтрин Зетта-Джонс, Оуэн Уилсон, комик тоже, Ким Бессенджер, 9,5 недель, есть еще люди, которые страдают, ОКР называется, болезнь, обсессивно-компульсивное расстройство, Леонардо Ди Каприо, у него, он с детства страдает этой болезнью. И когда он снимался в фильме «Авиатор», он сказал, что у него был рецидив, потому что его надо было, ему надо было играть героя, у которого как раз был подобный диагноз. Таким же расстройством вот, значит, страдает Харрисон Форд, Дэниел Редклифф, Дэвид Бекхэм, Кэти Перри, Камерон Диас. Жена, кстати, Бекхема говорила, что у них дома три холодильника. В одном, значит, муж хранит ну, овощи фрукты, в другом там еду, в третьем напитки. И напитки обязательно должны быть парные, то есть, если там три пива, он один должен выбросить, должно быть два, четыре или шесть. Когда говорим о депрессии, мы можем представлять себе несчастного какого-то человека, слабого, который не может справиться с собой. И родственники могут часто говорить, ну перестань заниматься ерундой, иди сходи в кино, на танцы, в дискотеку или еще что-то. Никогда не умаляйте качество этого человека. Это человек, который остро реагирует, может быть, на несправедливость. Это чувствительный человек, это талантливый человек. Другой вопрос, сможет ли он найти в себе силы, чтобы... Начинать бороться против этого черного пса. Такой пример человека, который достиг супер успеха. Это Баз Олдрин. Человек, который второй человек, который вступил на Луну. Он мечтал это с детства. Он вступил на Луну. Он это сделал. Он вернулся на Землю и пожал президенту Америки руку. И после этого он резко впал в в глубочайшую депрессию кто-то может сказать ну да, это депрессия это нехватка выработки серотонина в мозгу, это понятно но это результат, это не корень это не источник проблемы то есть все начиналось не с проблемы, все начиналось с того, что датчик вам дал знать, что вам нужно поменять что-то в вашей жизни вы не слушаете его, вы продолжаете жить той же жизнью те же самые привычки, те же самые, то же самое окружение. Вы делаете все то же самое. Датчик вам дает еще раз понять, что не надо этого делать. Поменяй что-то в своей жизни. Ты живешь не своей жизнью, это не твое. Ты продолжаешь это делать. Датчик тебе говорит, дорогой, у тебя талант, у тебя потенциал высшего уровня. Ты должен его использовать. Ты не должен его закапывать в землю. Ты не слушаешь его и это продолжается какое-то время и что-то переключается на состояние депрессии ученые проводили эксперимент над мышами создавали искусственные условия тревожное состояние у мышей продолжалось например 10 дней похоже на депрессию но они не впадали в депрессию в течение после 20 дней Переключалась вот эта штука, они переходили в состояние депрессии. Говорят, после 15 -го дня уже как бы переходит, начинается переход к депрессивному состоянию. Если это так, да, но нужно нам в начале, если вы находитесь пока что в начале этого процесса, остановитесь, проанализируйте. Все, что вокруг вас, какой жизнью вы живете, чтобы изменить. Скажите, невозможно изменить. Вы знаете, те же самые ученые, еще в 2017 году, кстати, есть даже тестовый аппарат, называется шкала Занга. Вы можете проверить уровень значит, своей, своей депрессии. Ну, проверяется, соответственно, уровню самооценки, то есть, если она... Шкала базы, газанга показывает, что низкая, значит вы в депрессии. Есть много разных тестов, но самая, сама суть в чем? Суть в том, что ученые обнаружили, что наши ДНК, да, мы состоим из наших ДНК, генетического кода. И этот код записываем, мы добавляем записи или меняем их. И если, например, кто-то может подумать, что это генетически передаваемая болезнь, это тоже возможно, но, и возможно то, что можно переписывать эти ДНК, информации ДНК. Также ученые обнаружили, кстати, это российские ученые, в 2017 году, они продвинулись даже больше, чем западные. Значит, их открытие в том, что ДНК передает информацию с помощью акустических и электромагнитных волн. Проще говоря, мы состоим из того, что мы видим, слушаем и говорим. И, кстати, наш генетический код использует правила грамматики и синтаксиса, которые мы используем в человеческом языке. То есть, очень близко к этому, и они говорят, что наш язык как раз это вербализация нашего ДНК. Если вы поговорите с любыми врачами, хирургами, онкологических заболеваний, они вам скажут, что 80% успеха выживет ли человек, зависит от него самого, от его внутреннего состояния. Тем более депрессия, она зависит от вашего внутреннего состояния. И вам решать, что с ней делать. Я знаю людей, которые 20-30 лет боролись с этим. И они одолели, они научились одолевать его, и в процессе этого обучения они достигли величайших успехов. Посмотрите на депрессию не как на болезнь, а как на преимущество, которое вызывает вас на дуэль. И если вы пока держите эту штангу, потому что она давит вас вниз, однажды вы совершите мировой рекорд. Вы поднимете ее, и когда вы поднимете эту штангу, вы увидите, что вы достигли величайших высот. Вы преодолели то, что не могли преодолеть раньше. Это и называется рекорд. Теперь человек, который находится в депрессии, может сказать, а зачем мне, я не хочу бороться, мне ничего не нужно доказывать и так далее. Если тебе нечего терять, если тебе все равно твоя жизнь то в чем проблема? Почему бы тебе не сделать это ради других, которые находятся в таком же состоянии? И это талантливейшие люди, это чувствительные люди, это гениальные люди, которые должны достичь чего-то, чтобы помочь другим, чтобы дать пользу человечеству. У тебя есть эта это возможность. У тебя есть возможность изменить что-то в жизни. и Преврати Депрессию в оружие, преврати его в преимущество, и если тебе нечего терять, тем более ты можешь достичь невероятных целей, потому что только такие люди достигают невероятных целей, которые отдают полностью все и которым нечего терять. Сделай изменения, когда тебе говорит твой датчик, измени свою жизнь, поменяй свое окружение поменять свое место поменять свои привычки и ты можешь это сделать и тебе просто нужно решиться на что-то что не что ты не делал никогда раньше и тогда ты сможешь побить мировой рекорд ты преодолеешь себя и ты превратишься в лучшую версию самого себя